Увеличение долга не страшно, если у тебя а, это не приводит к инфляции. То есть, ты можешь, увеличить, ты можешь увеличить долг. Соответственно, когда ты увеличиваешь долг, ты эти деньги должен кому-то давать. Ну То есть, что такое увеличение долга, да? То есть, ну, ты, ты, ты, ты занял денег, ты эти деньги куда-то потратил. Соответственно, получается, что увеличение низкие процентные ставки и увеличение денежной массы приводит к тому, что люди активно потребляют. То, что люди активно потребляют, приводит э, к тому, что цены начинают расти, активное потребление. То есть у тебя увеличился располагаемый уровень дохода, да? И это приводит к росту инфляции. Небольшая инфляция, она полезна для экономики, но когда она у тебя начинает преодолевать, то есть таргет по инфляции, допустим, в США – 2%. То есть если посмотреть исторически взаимосвязь графика, взаимосвязи инфляции в США и процентной ставки в США, стоимости денег в США то они очень плотный друг за другом, то есть буквально опережающими темпами. И беспокойство, которое сейчас вот вызывает, ну, то есть беспокойство, которое есть сейчас, в Америке начала расти инфляция. То есть сняли карантинные меры, люди начали тратить эти деньги, 0,6% выросло там до 1,1%. И все сразу напряглись, да, потому что если она еще через, через месяц составит там 1,5-2%, она подойдет к таргетируемому уровню. И в этом случае Федрезерв скажет, все, ребят, Лавочка доступных денег дешевых закончилась. Нам нужно сдерживать инфляцию. И поэтому мы сначала вам перестанем давать деньги, а через полгода начнем повышать процентную ставку. И все боятся как раз-таки повышения процентной ставки. Потому что это единственный способ управления с инфляцией. Вот. Как только повысится, как только начнутся хотя бы заявления о повышении процентной ставки, вот там вот будет прям ай-яй-яй.